Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов, основанная на каналах Кельтнера. Данный индикатор был создан трейдером Честером Кельтнером, и первые сведения об индикаторе появились в его книге. Сам по себе индикатор основан на скользящих средних, и поэтому является простым в освоении, а что самое главное, по сравнению с подобными ему индикаторами, он генерирует намного меньше ложных сигналов и поэтому отлично подойдет для торговли опционами. Больше информации о данном индикаторе вы можете узнать из данной статьи, а мы же перейдем к правилам работы по данному индикатору. Способов торговли при помощи данного индикатора есть два. Один внутри канала, а второй на пробой канала. Суть торговли на пробой канала заключается в том, что когда цена выходит за пределы канала, это является отклонением от нормы и с большой вероятностью она должна вернуться обратно. Поэтому можно рассматривать как и просто выход за пределы канала, так и импульсный пробой. Сразу хочется отметить, что импульсный пробой является более эффективным и намного чаще цена возвращается после этого обратно в канал или как минимум происходит откат. Обычный выход за пределы канала плох тем, что обычная следующая свеча продолжает данное движение, и только третья свеча может быть откатной. В таком случае в торговле придется использовать систему Мартингейла, что несет за собой дополнительные риски. Поэтому новичкам лучше рассматривать именно импульсные пробои. Экспирация в такой торговле зависит от таймфрейма и составляет одну свечу. Соответственно, если таймфрейм у нас минутный, то и экспирация будет одна минута. Таймфрейм можно использовать любой. Лучшим вариантом будут таймфреймы от 1 до 15 минут. Вторым вариантом является торговля внутри канала. Но для такой торговли лучше всего использовать флеты, так как в таком случае риски будут уменьшены максимально. Суть данного метода заключается в том, чтобы цена касалась границы канала, после чего закрывалась выше или ниже. Но закрытие обязательно должно находиться внутри канала. Экспирация, как и таймфреймы, можно использовать такие же, как и в первом методе. К плюсам данного метода можно отнести то, что цена очень часто находится внутри канала во время флета. А минусом является то, что не так часто можно найти правильные флетовые движения. Это были все правила торговли по стратегии каналов Кельтнера. А теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету при помощи и первого и второго метода и посмотрим, что из этого выйдет. Как можно видеть, было совершено 4 сделки, 3 из которых дали прибыль. Но при этом при использовании первого метода торговли пришлось совершить сделку по системе Мартингейла, так как свеча, которая была следующей после выхода за пределы канала, оказалась идущей по движению, и только третья свеча уже была откатной. Не забывайте, что перед использованием данной стратегии на реальном счету ее стоит протестировать на демо чтобы понять все тонкости работы данной стратегии и данного индикатора. Также не забывайте про правила мани-менеджмента и не рискуйте в одной сделке большем, чем вы можете позволить себе потерять. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!